Я. рада всех видеть на канале домашние рецепты в россии гречка фактически национальный продукт у моей мамы например был чугунок она делала гречневую кашу только в нем ставила в духовку в чехии гречку не очень жалуют вот чтобы у вас было представление посмотрите в каких она здесь продается небольших упаковках по 450 граммов но также в Чехии можно купить и гречневую муку. Вот из гречневой муки очень популярна печь блины. И в этом видео как раз пойдет речь о гречневых блинах. Для приготовления гречневых блинчиков нам понадобится пшеничная мука, яйца. Можно брать куриные, можно брать перепелиные. У меня перепелиные, поскольку есть перепелка, которая регулярно снабжает яйцами. Также молоко и, собственно, гречневая мука. Я специально вам ее показываю в пакете. Обратите внимание, тоже она здесь продается по 400 граммов. По-чешски очень интересно называется гречневая мука. Поганкова мука. А поган по-чешски это язычник. Так что будем с вами готовить языческие блинчики все ингредиенты смешаем для этого нам нет необходимости пользоваться миксером достаточно венчика не забудем посолить и отставим на 20 минут чтобы тесто приготовилось обратите внимание что тесто получается довольно жидкое. если в течение 20 минут вы почувствуете Добавьте немного молока. Перед подачей на стол блинчики можно посыпать сахарной пудрой и подать вместе со сметаной. Напишите в комментариях, как вам понравились гречневые блины. Приятного аппетита! Всем пока!